Тянуть черси в город тушу Отобрали чью-то душу И я неплохо, так уже Говорит, да вы не Широкой рекой, за такое, какой, я ни разу не видел, жмется флангами строй, жмется флангами строй, Да построился пестрый, у горы хорот, Люди, братья и сестры, ждут обещанных квот, ждут обещанных квот. Стянут черсы в гору душу, Отобрами чью-то душу. И ей неплохо так уже. На горе не гриже. На горе не грижи. Oh. Очень надобно, бедным, обрести свой покой, стать хрустальным и бледным. Ну а ты кто такой, ну а ты кто такой? Кто такое подножье жал приклад и свое, Это люди, воля Божия. к ней стоится для нее, к ней стоится для нее. черцы в город душу, отобрали чуть душу, и ей неплохо, так уже на горе-то в неглиже, на горе-то в неглиже, оу. Неважно, ты первым, сказал его дурак, что него несли нервы, И вывесил флаг, и вывесил флаг. И было всем как-то, совсем все равно, И было бесплатно и Хлеб и вино, и хлеб и вино. В город тушу, то брали чью-то душу, и я неплохо, так уже на горе, в негриже на горе, в негриже